овны приветствую вас сегодня мы будем смотреть что будет происходить в период движения венеры по козерогу для вас козерог это самая высшая точка гороскопа она отвечает за ваши главные цели отвечает за карьеру и учитывая что венера там будет гулять достаточно долгое время почти 4 месяца до 6 до 5 марта включительно то можно сказать что время будет для вас очень очень важным первый период будет с 5 ноября по 18 декабря когда венера будет прямой затем она остановится будет двигаться ретроградно до 28 января, и затем снова пойдет прямо уже до 5 марта. Поэтому в ближайшие 3-4 недели события, которые будут заложены относительно вашей карьеры, ваших главных целей, они будут иметь в дальнейшем очень серьезные последствия. И, и конечно, наверное, есть смысл уделить этой теме очень серьезное внимание ну давайте подумаем как вообще карьера не карьера, а как эта Венера действует как она работает в Козероге ну как правило она несет в себе очень такие серьезные зрелые рациональные действия все подчинено логике это какие-то дела очень серьезные все продумано все взвешено ну, понятно, что здесь любые эмоции, чувства, они должны быть исключены. Действовать только лишь с точки зрения рациональности важно. И тогда это время будет для вас заполниться как одно из самых приятных. То есть будет для вас золотым. Но до 18. Да, даже тут не до 18, а до 14. В основное поле боя будет это для вас восьмой дом гороскопа. Восьмой дом отвечает за опасные ситуации, деньги партнеров, и это также еще и кредитные деньги. Это не просто деньги, это могут быть еще и различные сексуальные истории, ну и опасные ситуации, и не только для вас. Ну и что мы смотрим? Мы, конечно, смотрим на начало периода. Видите, здесь такая позиция. Я, ну, для вас эта позиция может касаться, смотрите, между вторым и восьмым домом. Это зона денег, зона част, частного бизнеса. Важно для тех, кто работает сам на себя. Вот для вас, особенно ноябрь, будет ощутим по этим темам. И если говорить о том, что, например, с 5 по 14 возрастет ваша творческая активность, то есть у вас как-то... Будет много удачных обстоятельств складываться благодаря вашей харизматичности, умению договариваться. Вот для работы это хорошее время. Для того, чтобы что-то менять, для того, чтобы что-то достигать, для того, чтобы что-то продвигать. Даже, я бы сказала, для брака это было бы неплохое время, если бы, если честно, не вот эта оппозиция. Но она постепенно будет уходить, наверное, к 12 числу уже можно было бы об этом подумать. Если бы не одно «но». Тут у нас практически весь месяц будет идти в такое соединение, как Марс и Меркурий. Марс, он дает агрессивность, Меркурий ⁇ это коммуникация. Смотрите, помимо того, что они будут образовывать аспект... Важный квадрат к Сатурну, который в вашем 11 доме и между одиннадцатым и восьмым домом очень часто связан с разрушениями. Я думаю, что в этот период и в мире будет что-то происходить очень важное. То есть какие-то будут противостояния, непримиримость с чем-то. И плюс еще здесь будет очень четкая позиция. К вашему урану категорически, категорически не берите, не давайте в долг, будьте осторожны со своими денежками, то есть возможны потери, какие-то импульсивные траты, они могут вас здорово как-то подчистить и вам потом будет очень трудно восстановить вот свое финансовое равновесие. Плюс в том, что все-таки Венера, она будет гармонично стоять к Урану, и вам денежки будут идти, то есть возможности будут идти, поддержка будет идти сверху. От ваших покровителей может идти поддержка, особенно от женщин, но будьте очень осторожны, очень осторожны со своими финансами, со своими ресурсами. Особенно если еще учесть, что 5 ноября будет новолуние, новолуние, оно будет в скорпионе, значит что-то произойдет, то есть какое-то обновление по теме чужих денег, по теме сексуальных партнеров. Ну, знаете, как будто бы вот у вас произойдет некое переосознание чего-то, и что-то в этой области для вас поменяется. С 19 ноября по 4 декабря все мы попадаем в коридор затмений. Для вас это будет тема, конечно же, восьмого дома прежде всего. И ну что-то произойдет, какие-то обновления по этой теме будут происходить, какие-то трансформации. Я обязательно подготовлю прогноз для Алексея Натова Зодиака на этот период с подсказками, как лучше действовать и ну кто и с чем выйдет из этого периода. Так что следите за анонсом. Желательно, конечно, было бы до 19 уже рассчитаться, ну, как минимум, с важными долгами. Ну, избавиться от всего лишнего в своей жизни по теме Восьмого дома. Теперь, с 13 декабря, с 13 декабря Марс поменяет. Ну, хорошо, давайте чуть позже про... 13 декабря, давайте про 23 ноября до конца месяца. Здесь у нас будет образовываться аспект между Венерой и Нептуном. Так, Венера в 10 доме. Нептун в одиннадцатом. Здесь, возможно, любовь, дружба, благоприятный, вообще супер благоприятный период для брака, для того, чтобы здесь уже расходящийся аспект с Ураном. Поэтому можно спокойно здесь признаваться в любви, завершать какие-то торжественные мероприятия, подписывать ей очень важные договора. Благоприятное время для того, чтобы с кем-то знакомиться, ну и для кого важно там продвигаться по должности, менять свой социальный статус и для финансовых вложений конечно вообще на небе очень красивая будет картинка теперь с 27 по 14 декабря здесь будет вообще шикарнейшее соединение Венера будет идти в обнимочку с Плутоном вот в вашем десятом доме, это аспект миллионера, и в зависимости от того, какие аспекты он будет образовывать к вашим личным планетам, конечно же, многим из вас он может принести очень хорошие финансовые возможности. А, конечно, больше всего повезет тем, у кого есть личные планеты или асцендент в Тельце, в земных знаках, в водных знаках, ну, в земных и водных знаках что-то в тельце в козероге и в деве также скорпион рак и рыбки тоже будут очень хорошо для вас работать теперь с 14 декабря наконец-то тут у нас Марс меняет знак, Марс это активность, он переходит в стрелец, стрелец это для вас символический дом партнерства, вы знаете, с одной стороны вроде как и активность увеличится, но с другой стороны Марс это немножко такая агрессивная энергия, Значит, такое впечатление, что партнеры как будто бы будут вас добиваться, будет больше активности с их стороны. Но будут добиваться, несмотря ни на что. И если вам, допустим, что-то не очень будет нравиться, то они все равно могут при этом применять силу, мало учитывая ваше желание. Теперь Меркурий переместится также в Козерог. И, соответственно, полностью полностью все ваше внимание уйдет в зону карьеры. ну Я надеюсь, что период для вас будет очень продуктивным. Желаю, чтобы вы заложили очень хороший крепкий фундамент. Успели до 18 числа. И на этом первой частью мы заканчиваем. Сейчас переходим к следующей части нашего прогноза. Итак, овны, давайте посмотрим, как будут вас воспринимать окружающие. Ну, по карте колесница, как человека, который очень хорошо контролирует все свои движения прекрасно понимает, что происходит, контролирует свои финансы. Но могу сказать, что так за денежками вы будете смотреть очень очень внимательно. Человек, который хочет удержать свое, вообще не только финансы, а вообще все, что считает своим. Вот так. Теперь, как обстоят дела с материальной стороной? Но ну, здесь отшельники, он часто указывает на то, что вам нужно попридержать свои денежки быть с ними очень осторожными. Здесь также еще уточняющие карты. У меня шестерочка мечей и паш пентаклей. Знаете, возможно, вы двинетесь в путь за новыми денежками, новыми заработками, может быть, за какими-то новыми возможностями приобретения финансов. Что касается темы работы. Здесь справедливость. Справедливость это все будет по справедливости во первых как вы, так и вам. Но здесь некоторые форс-мажоры могут быть. Это и либо увольнение, либо, может быть, что-то пойдет не так, как вы себе планировали. Либо переход на новое место. Но вообще, вот это само по себе сочетание очень часто показывает увольнение. То есть, вообще, как освобождение от каких-то обязательств. Вот даже не просто увольнение, а вот вам становится легче. Да, это какой-то нелегкий выход из сложившейся ситуации. Но, тем не менее, вот лучше этот выход, чем вообще никакой. Вот примерно так. К этому уже складываться хорошо. Давайте, вообще, спросим, что у вас ну, какие общие впечатления от работы будут так, чтобы было понятнее. Но ну, суд, перемены здесь однозначно будут перемены. По работе перемены повешенные, это судьбоносные. Здесь, знаете, как будто бы вам сейчас не хватает свободы действий в плане работы. И тут очень важно подчиниться каким-то обстоятельствам. Теперь, что касается, в принципе, вообще главных ваших целей, карьеры. Здесь у вас рыцарь кубков, здесь может быть предложение, что-то очень приятненькое, но вы будете как-то бояться принимать это предложение по восьмерочке хотя в дальнейшем здесь указывает что здесь будет сильнейший соблазн хорошие денежки ожидает смотрите если у вас на этом периоде будет какое-то новое предложение обязательно соглашайтесь там хороший доход идет стабильный но ну, не даром здесь дьявол выпал выпал дьявол он всегда соблазняет но он соблазняет же не просто так то есть как правило все, что касается материального, оно все будет подтверждено. Кто хочет менять работу, это очень хорошее время. Очень. Вот как раз, у кого что-то не устраивает, то постарайтесь все важные изменения произвести до 18 декабря. Ну, даже можно и раньше. Теперь, Далее. Что касается дома семьи, здесь десяточка жезлов, здесь тяжесть, слишком много на вас навалилось, каких-то бытовых вопросов вы с кем-то там из домашних ссоритесь, там кто-то на вас обижается, но вы это все делаете для всех, для всеобщего блага. Ну какая-то обстановка, знаете, немножко напряженная, дома вам некомфортно, вот так. Э, устали, слишком большой груз на себе несете. Что касается любовных отношений, здесь у нас вот такая вот барышня, это скорпиона рыба, рак, ну для мужчин, в частности, такая женщина может выступать ее очень нежно, очень такая чуткая, эмоциональная с ней много таких спорных ситуаций но она слишком романтичная что-то она там себе в голове держит фантазирует, но вам с ней нравится вам с ней интересней. для девочек это в принципе вы можете выступать такой королевой, хотите быть девочкой, хотите чтобы о вас заботились, хотите чтобы вас добивались но у вас как-то знаете, вот по этим картам слишком много иллюзии, о чем-то вы еще немножко как-то грустите о, о прошлом, что-то вы себе строите, там какие-то планы, фантазируете. Но пока эти фантазии не превышают реальность. Давайте посмотрим, вообще будет ли у вас, например, что-то новенькое, вообще интересненькое. Но пока не будет. По двойке мечей, пока все останется так, как есть. Теперь по ситуации с девятым домом девятый дом это путешествие поездки это отношения с иностранцами это период обучения в вузах ну смотрите здесь вы маги здесь вы, вам очень важно применять максимум усилий для достижения какого-то результата для тех кого интересует любовь здесь возможны перемены то есть если был застой в отношениях будет оживление если же были очень живые отношения то наоборот здесь они идут к постепенному ну, постепенному умиранию Поэтому все зависит от того, у кого что, как складывается. Но вообще по первым новым картам, здесь настолько они сильнее, что ну, вряд ли они тут могут привести к умиранию. Здесь больше похоже на очень активные действия и на то, что у кого-то уже наконец-то них не хватает терпения чего-то ждать, и кто-то уже готов предпринимать что-то решительное для того, чтобы было некоторое обвинение. И по главному совету, ну смотрите, по совету вам очень важно начать действовать, либо принимать что то предложение, с целью погулять, с целью отдохнуть, даже если оно будет не совсем прозрачное, и не бойтесь расслабиться, просто получить какое-то удовольствие моральное, провести время как-то, ну, проведите его просто для себя, без зазрения совести. Потому что очень много на вас навалилось дела. И действительно у вас уже идет по нагрузка в перегруз по эмоциональной части. Ну что ж, я надеюсь, что прогноз был для вас полезен. Пожалуйста, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. И до встречи в следующих прогнозах.